А мне сказали, а мне сказали только что, что я красоточка. Я всегда такая спрашиваю, правда? То есть я не очень-то уверена. Привет всем, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим... Попробуй не сказать вау челлендж! Там классные видео, и мы будем пытаться не сказать вау. Постараемся, постараемся, постараемся, но ни разу не получилось еще. <ссылочка> как бы мы ни старались. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня... Раздача удачи, отчет удачи. Наш знаменитый, популярный, классный, работающий, офигенный. Первые 10 тысяч человек, которые поставят лайк за 3 секунды, на этой неделе вам повезет очень сильно. Успевать, я считаю, 3... 2, 1, 0. Все те, кто поставить успел. Удача, успела к вам. Поздравляю. Ну а мы начинаем, вау-челлендж. Wow Что это ты собрался делать? О! А -а -а -а! А -а -а -а, змея! <толкнула> Пипец, прикинь, во двор выходишь, у нее там змеюка-подлючья. И ежели змеюка подлючья тебя укусит в колбасы богатырские, то там уже все. <толкнула> Запихуй! <смех> что? За пихва я хотела сказать. Что я сейчас сказала? Сейчас будет взрыв. Он такой, типа, мать твою, опять, что я сделал? Что я сделал? Зачем? Я же знаю, чем это все закончится. Такой, ну ладно. Все как всегда. так, так, так, так, так, так, так. Так. Так. Так. Так, так, так Так, так, так Кокосик Курицу туда, да? Хорошо, хоть не живую. Спасибо за мои сохраненные нервы Как они потом будут защищать эту машину, я не знаю Они, наверное, тоже не знают Скажут, может, выкинем ее просто Давай Видео-то уже сняли что? Говорят, супергероев не существует. А это тогда кто? Это кто? Супергерой! О, как вкусно! Это нечто камыш! Камыш как он называется? Я забываю название, но это от камыша. Оно было похоже на сосиску в кляре. Да-да-да, было похоже! Лук! <смех> порежь лук колечками Да легко Нифига себе Как так Я, У меня один рук, люк <смех> Один лру, лук Выскакивает из-под пальцев И летит вообще в другую сторону кухни А тут столько луков <смех> Я не про одежду Какая-то масса Которую скорее всего Сейчас размажут по полу Такая она прикольная. Хочется запихать руки и ноги. о Шина-шина была сдутая. Они ее надули, заклеили, нашли дырку, надули, проверили. Ничего не течет. Теперь мы можем его... Я икнула. Упаковывать. Вот так вот. Вот так вот. Так вот так вот. Это какой-то... Эксперимент какой-то... Ой, вообще что-то невероятное происходит! Зачем они это делают? Тан-тара-тан-тан! -тан. Тан, -тан, -тан, тан Раскрываем! Что же там у них получилось? Что там у них? О -о -о! О -о -о -о! Это что ножка для стола? Ничего себе! А это перила какие красивые, О -о -о! как в нефритовом дворце императора. Ну вот, мы такие сеточку. Я вот не люблю вот это вот все. Я не знаю, я всегда вот остатки еды в унитаз сразу смываю. Мне так удобней. О, росомаха! Росомаха! Фу, это кто это? Это кто? А! -а, -а! Это кто? А -а -а, блин! <сосы> <сосы> ты вот так лежишь на пляжу, и такое выплывает! тан <сосы> тан Кто тут такая сладкая девочка лежит? <сосы> и ты такая! Фу, какой-то мерзкий! Я не знаю, кто это червь. Ах, хочу забыть об этом навсегда. Ой, ой, ой, ой, ой, шинки, мое, шинки, ой, ой. Вырезали куб, похоже на пчелиный дом. Улей, он называется, пчелиный дом. Да, у нас просто дом, а у пчел есть название дома. Улей, а у нас просто дом, я дома. Можно говорить ты где, а я, мули. И кто не поймет, о чем ты, но будет оригинально. Ну, либо люди в конечном итоге все-таки убедятся, что ты немножечко... Ну, да и пофиг вообще. Нормально все. Кошмар! Кошмар! в а, ощущение, что у него внутри лосось. Я не знаю, почему мне так кажется. Режь меня, не режь. Я все равно восстановлюсь, потому что я... Кто-то там. Слоник. Ой, это что? Зачем ему капроновые колготки? Видимо, у него что-то с лапкой. И они ему натянули, чтобы... А, у него лапки нет! Обалдеть! Обалдеть! Слон с протезом! Ребята, вы когда-нибудь такое видели? Я никогда такого не видела. Бедненький. Бедненький слоник. А! Итак. Итак. О, мытье головы началось. Я такая вся. Лежу, ладошки хлопаю. Мой суперстульчик, Мама, давай. Пожрать, давай, мама. Круто быть маленьким. Все тебя моют, обслуживают, кормят. Что ты делаешь? Ты думаешь, это незаметно? Это же заметно все. Ты хочешь его типа, подтянуть лицо, чтобы оно у тебя было прям идеальное? Ты совсем, оно у тебя и так идеальное. Вообще не бывает идеальных лиц. У всех есть какие-то косяки. И это нормально. Мы не маски из Инстаграм. Смотрите, сзади стоит его батя в таком классном костюме. Он такой, давай. Давай, сынок, я передам тебе это дело. Давай, вот, хорошо сделал. А теперь я покажу вам мастер-класс. Смотрите, дети. Так пройдет ваша вся следующая жизнь. Капец, ему, наверное, сложно в таком гриме работать. Наверное, все лицо спотело. Во, удобно. Очень удобно. Кстати, мне нравится идея ставить цветы в ванной. В этом что-то есть. В этом реально что-то есть. Рыбу, рыба, рыба, рыба, рыба! Куда? Не надо с рыбой ничего делать. Она живая. Жи... Куда он делал рыбу? Ее просто смыло. Интересно, куда она потом? Куда, интересно, рыба? Поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем, поливаем. Да. О, это ужасно, это чучело животного. Я не хочу на это смотреть. Люди отвратительные. Чума, маленький. Что мой сладкий пупсик? Чё ты, мой хорошая? Чё? Чё ты, мой сладенький, серенький, мой проказник? Что? Кот пришел, лапки поставил, на меня смотрит. Шашлычница. Ну, это идеально. Идеально шашлыка я не видела. Что, мой хороший? Вот он идет. Пришел такой, думает, мама, мама, что ты меня звала? Ну, скучно. Он наматывает круги, просто ходит вокруг меня. Хочешь, я его развлекала? Я работаю! Смотрите на нее такая фифочка, такая... тю тю, -тю смотри, как я умею. Я вот так вот делаю. Блин, ну, она вот такая классная вообще. Видите вот эту вот азиатско-гейшескую кроткость? Это очень красиво для женщины, между прочим. Вот это вот magic. Магия в каждом движении. Короче, достала меня эта работа! Достали меня эти пластыри на лице, сними это все! Я уверена, ты без этого будешь потрясная! Да, такая какая есть! Ну что, колорит такой азиатский! Тайский, скорее всего, да! Она, скорее всего, тайка! Такой лиловый оттенок! Он протрясающий, да! Ого! Торт из ваты! ха я не видела такого никогда. Блин, ну это прикольно, но я не знаю, насколько это вкусно. Сверху мороженое. Очуметь. Выглядит оригинально и прикольно и необычно. У нас в России такого нет, сразу говорю. Смотри, мы мораем полот. А теперь берем твой подгузник. Вот. И посмотрим, как он впитает. Кстати, это гениально для мамочек. Которые такие, ⁇ -мо ⁇ где моя тряпка? Подгузником гузником все можно впитать. Да. Это же, блин, лайфхак. Ты можешь реально все убрать под гузником, потом просто его выбросить и забыть про это. Вместо того, чтобы полоскать еще тряпку полтора часа. Он режет. Режет. Это бумага. Бумага разрезала ножницы. Это первый раз такое. Теперь, когда будете играть в игру камни, ножницы бумага, вспомните этот момент. Полетели. Я бы сдохла к чертям. Я не могу вообще такое выносить. Для меня это просто катастрофически страшно. Для меня это подобно маленькой смерти. То есть, это нифига для меня не весело.